Автоматическое сматывающее устройство «Электроковер» при отправке заказчику комплектуется комплектом документов, паспорт и руководство по эксплуатации, где указано назначение изделия, технические характеристики, комплект поставки, устройство и принцип работы изделия, установка и монтаж устройства, а также указаны гарантии изготовителя и обязательно сделаны отметки об упаковывании, и о приеме того изделия с указанием дат. Также в комплект документов входит декларация о соответствии.